тема темой здоровья будет в веках, она не исчезнет никогда. Тема здоровья, да, она будет всегда нужна, всегда актуальна, потому что, когда мы научимся с вами жить по 120 лет, ну, а нам захочется 150, а потом мир-то все становится все прекраснее и прекраснее, потом, блин, захочется 200, да, то есть так вот, и мы надо же, поэтому Текущая продолжительность жизни, она просто, ну, не в такие ворота, это полное безобразие. А, нам нужны хорошие приемники. Когда я начинаю развивать какую-то структуру, моя первая цель всегда, чтобы эта структура перестала от меня зависеть. Просто вот, вот сразу, изначально. Если это новая ветка, задача номер один чтобы она со мной работала так же как без меня они должны стать независимыми я очень много внимания уделяю тому чтобы у меня появлялись последователи лекторы профессионалы умеющие говорить и вот здесь вот я вам хочу сказать да спасибо огромное компании столько у нас бизнес семинаров на эту тему Юра Судаев там стоит я не знаю 200 лекторов э, по умению обучать, по умению внушать значение этого, необходимость этого. Ну, совершенно гениальный э, бизнес-тренер. Но и все-таки, даже Юлочка Судаев, он не может попасть во все города и во все уголки. Но его одного такого великого тренера на всех не хватит. А нам надо, чтобы у нас как-то вот это все, как вот э, постоянная школа, шло, лидеры росли. И вот здесь, что я предлагаю? Вот сейчас мне бы хотелось, чтобы на сцену вышли, никаких вопросов задавать не буду. Вы будете просто статистами. Мне нужно 10 человек. Выйдите любые 10 человек на сцену. Вот. Повторяю, это вам ничем не грозит, мне нужны 10 статистиц. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, еще один. Раз, мне прямо вот 10, желательно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Да, еще один. Все. Отлично, отлично, десять. Теперь. Произвольно на две пятерки. Вот пять человек, да, вот вы пятерка. Встаньте, как бы как, как в кружочек. Идите сюда, пожалуйста. Вы у нас будете во второй пятерке. Да. Вот представьте себе. Я начинаю работать э, с двумя. Ну, у меня, может быть, в одном регионе или в разных городах у меня два новых партнера. Вас зовут Леночка, отлично, и вас зовут. Лена. И у нас с вами все получится. Моя задача, чтобы вот эти две вены стали хорошими лекторами, хорошими э, о, тренерами по эст-тренингу, по значению компании, по значению по преимуществам сетевого бизнеса по актуальности выбранной темы, но эти же вопросы постоянно задают, да? ну а сетевой, ну вот как-то вот не сетевой, мы должны красиво отвечать прелесть по о преимуществах и прелесть сетевого, должны, у нас должно это прямо вот отскакивать от зубов, быть в глазах, быть вот этот свет, эта улыбка, и это счастье, какая прелесть сетевой бизнес. Но повторяю, я пришла в сетевой, во-первых, чтобы в комфортных условиях работать, Начальников нет, никто не уволит, никто не сократит. Когда хочу отдыхаю, когда хочу с семьей, когда хочу куда-то поеду. Это комфортно очень. Но не ради же комфорта я начала работать, правда же, да? А ради денег все-таки. И ради самое главное, что мне нравится в сетевом. Это построение пассивного дохода. Что такое пассивный доход? Моя Леночка справа прекрасно справляется со своей командой. Моя Леночка слева великолепно справляется со своей командой. У меня пассивный доход. Конечно. Да, я иногда приезжаю, говорю, Леночка, я планирую к вам приехать. Ой, девчонки, девчонки, к нам мало приедет, так как хорошо. Да, вот я приехала, и мы там еще что-то там, да, мероприятие, может быть, вышли на природу, шашлычки, там, сауны или вами, ну, и хорошее мероприятие, бизнес-школы. Я еще раз сказала все то, о чем бесконечно говорила вам Лена, но некоторые услышали, и у меня же дом провалился. Молодцы. То же самое здесь. что ты знаешь, я планирую к вам приехать. Ты там девушка, ой, к нам она приедет, хорошо, т т Мы собираем вот такой вот зайчик. Сначала маленький, потом побольше, побольше, побольше. И все прекрасно. Все, я начинаю выполнять роль свадебного генерала. Это пассивный доход, но просто ничего не делать. Я точно знаю, скука смертная. А во-вторых, я понимаю, как бы вы замечательно не работали, вы прекрасны, вы как работали без меня, спасибо вам большое, как и дальше будете работать без меня, и в принципе, по большому счету, я вам не нужна. Но приятно, когда пришли посмотреть, какие вы красивые, какие вы классные, как у вас все замечательно. И я радуюсь, и я вас люблю, и я вас благословляю, и я вам желаю успеха. Я верю, что у вас все получится, да? И мы вместе как-то обогащаемся вот этой позитивной энергетикой удачи, успеха, хорошего, правильного дела. То есть так, чтобы уж прям ну, вот совсем не нужна, ну, наверное, тоже неправильно. Чуть-чуть иногда, раз в несколько лет, все-таки нужно. <плес> Но я хочу сказать, что у меня изначально всегда это цель. Чтобы работали раз прекрасно без моего участия. Но как-то это получается медленно. Оно получается, я добиваюсь. Это у меня цель, я всегда говорю, вы получите то, чего хотите. Всегда. Сколько на это времени уйдет? Может полгода, может год, может два, но ну, не больше трех, если вы делаете, если вы поставили эту цель. Если вы ее не ставите, если вы без конца на сцене сами и презентацию, и бизнес-школу одну, и бизнес-школу другую, и бизнес-школу третью. Ну, ребят, вы выдохнетесь. При самой замечательной работе, при самом вот, вот действительно благословенном деле в итоге скажете, Господи, ну все время я даю, ой, как мне надо, знаешь, вот да, я люблю свою работу, ты знаешь, я люблю компанию, мне нравится продукция, но я так устала, я же слышу это, что все время я да я, я даю, я. а я никогда не яла. Буквально, я, я максимум год, я еще плотно курирую, максимум. Сначала я приезжаю каждую неделю, потом раз в две недели, потом раз в две недели, потом раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода. И это вот мой график. И я все делаю для того, чтобы работать. Что делаю? Леночка, я помогаю как бы создать команду. Мне самое сложное, это создать стартовую команду. Лена, там подруга у нее, да, я буду вместе с... общаться, вас зовут. Маргарита, замечательно, да. Вот мы с Маргаритой. Я помогу говорить Маргариту, чтобы она твоя дома, команда была. Да? Вас зовут Илена, очень приятно, да. Ильена, то есть мы... главное создать команду. Дальше вас зовут Наталья. Может быть, Маргарита пригласила Наталью. Может быть, одна из Ель пригласила Наталью и вас, Людмила, очень приятно, да. То есть, вот как-то вот пригласили. Но главное, что это команда вот этой моей Лены. Как-то там, как вы уже там друг друга пригласили, это уже не очень волнует. В идеале, в идеале, чтобы хотя бы две ножки были. Желательно, чтобы вот Маргарита, допустим, Лена, это одна нога, а Наталья и Людмила, это, это вторая ножка. Вот так было бы вообще раз прекрасно. То есть я стараюсь, чтобы у моего лидера, в итоге где-то вот мы работаем, чтобы появилось два человека. Дальше. Это и это команда. Вот мы часто говорим, у нас командная работа, мы работаем командой, но откровенно говоря, я не вижу этой команды. Я вижу, я с ней вот туда еду, а я с ней вот сюда еду, а я за то, чтобы реально, фактически была команда. Вы команда. И ты, капитан этой команды, в команде не больше пяти-шести человек. И твоя задача, вот эти все темы, тема здоровья, тема сетевого бизнеса, тема компании, тема актуальности до да, выбранного дела. Даже, почему только мы можем эту проблему решить, проблему долголетия никто не решит. Но мы такие... Вы должны это понимать как очень наш. Я хочу сказать, что Украину я подняла только этим способом. Вот в пятерке и тема первая, да, тема там сетевого бизнеса. Я говорю, все по очереди повторяют за к столу. Опять потом отдохнули еще раз то же самое. Я говорю, когда в данном случае ты говоришь, то есть мы с тобой-то пока приглашаем, Естественно, там все эти вещи грудят, да. И все повторяют, и все повторяют. У нас проблема в чем? Люди не умеют говорить элементарные вещи, правда ведь, да? Нам некого вместо себя оставить, они хотят, но они боятся. Где вы будете их учить? На сцене, они туда боятся идти. Будешь ждать, пока Юли сюда и приедет и научит. Но это можно ждать очень долго. Учить надо сразу. Появились у вас и команды, я считаю, должны собираться минимум один раз в неделю. Один раз в неделю выбираете день в среду, допустим, да, в 7 до 9 вечера, или там четверг, или понедельник понедельник. Выберите день, когда вы собираетесь, и одну из тем тренируете. И вы представляете, каждый услышит... В итоге 10 раз. И сам повторит минимум два раза. Вопросы по личному кабинету. или бежать, вот вы представляете, вот эти все 10 человек будут прибегать ко мне, как работать в личном кабинете. Я вот одну Леночку научу, и вторую Леночку научу. А уже их задача в команде эту тему отработать. И если у кого-то вопрос, вы же там по средам всегда в 7 вечера собираетесь. всем 7 вечера в среду собрались, вопросы задали, все вместе обсудили. У меня не получилось вот это, у меня не получилось вот то, я вот тут лично в кабинете. И все-таки, да, и все-таки как-то я не могу еще уверенно, например, говорить о сетевом бизнесе. Или я что-то не поняла в личном кабинете. Да? А, или все-таки, ну почему вы считаете, что только наша компания может вот, решить эту проблему долголетия и качественного здоровья. Да? А, или, например, э, я вообще не понимаю, как работает система Google плюс. Или они ко мне будут с этими вопросами все бежать. И я уморюсь от всех этих вопросов. Я себя люблю. Или я поговорю с капитанами. Мне надо, да, у тебя какой-то вопрос, на который ты не можешь ответить на заседание, на встречи вашей команды. Ты этот вопрос мне задаешь. Я тебе объясняю, Леночка, ты все поняла? Все, отлично, моя дорогая, все. И вы в команде это обсуждаете. У меня сразу команда все знает. И здесь тоже у меня команда все знает, потому что знает капитан. И вы понимаете? Почувствуйте построение взаимоотношений. Лена понимает, что она мое доверенное лицо. Вторая Леночка понимает, да, что она такая особо, особо приближенная персона, да? А в, в команде ее понимают значение капитанов. А уважение к ним будет, когда говорит, я у Аллы спрошу. Я у Аллы спрошу, обязательно в следующий раз вам отвечу. А уж вот тут у нас на прямой Поэтому я никогда да, я говорю, пожалуйста, никаким там третьим, четвертым линиям мои телефоны не давать. У меня первая линия, максимум вторая. Только первые две линии активных партнеров. Могут быть здесь между нами потребители запросто. Но потом я скажу, ага, я очень хорошо отношусь к потребителям. И практически весь мир будет потребителями. Совсем не обязательно все все все должны быть активными партнерами. Все будут потребителями. Поэтому, когда мне говорят, я выбираю, я вот это вообще не понимаю. А кого вы выбираете? То есть ты достоин жить долго и, уж и понимать, что такое здоровье и продукция. А ты недостойна, потому что, да, ты не, у тебя хорошая работа, которая тебе нравится, и ты не хочешь быть пока активным пробором. Абсолютно. Вы понимаете, что чем это уникальна корпорация по, по Нам нужны все сто процентов. Тут только зависит от того, я тебя люблю или не очень. Если я тебя люблю, неважно, чем ты занимаешься. Неважно будешь ты активным партнером, но обязательно на презентацию, обязательно мы э, поговорим о продукции, о значении, о долголетии, вот, вот то, о чем мы сегодня говорили в первой части, человек должен знать обязательно. И никаких мы тебя вылечим и все, да, мы вернем тебя в точку здоровья и ты там будешь столько, сколько захочешь. Все. А, таким образом. А вы понимаете, что постепенно, постепенно они будут все умнее, все сильнее. Теперь, какая еще очень-очень важная задача в этих командах? Научить приглашать. Вы понимаете, скажем, да, а, вас зовут Наталья, Уарма, Ох, красиво, угу. Лида, Антонина, да, а, или Антонина, они говорят, ты знаешь, вот э, там, допустим, Антонина говорит, я хочу пригласить Веру Андреевну, она такой хороший человек, она моя подруга, я не знаю, как ее пригласить, я не разрешаю приглашать, пока вы не обсудите кандидатуру в команде. Это вообще самое главное, для чего нужна команда. Вы понимаете, как, да, да она примерно так, да, давайте, да, э, вы сыграете, да, роль Веры Андреевны, а ты ее приглашаешь. Вот примерно, сказала Вера Андреевна, там, интеллигентная или учительница, или врач, или там инженер, или домохозяйка, примерно, да, и приглашаешь. А вот она там и капризничает, и вредничает, а что такое, а куда, а как, и вы вместе, и вы вместе решаете. А потом Вера Андреевна и побудешь ты, а потом Вера Андреевна ты, а потом ты скажешь, а у меня есть Галина Ивановна, я ее очень хочу пригласить, она моя подруга, мы вместе учились, она такая... Вы понимаете, когда вы пять раз поприглашаете Веру Андреевну, вы этот сценарий отрепетируете, вам с ней будет разговаривать в десять раз проще. Поэтому я просто... Упро... Я говорю, вы хотите быстрого роста структуры? Не приглашайте, пока вы не обсудите в команде вот эту кандидатуру и не отрепетируете. Она уже столько раз приглашала Веру Андреевну, и в лице там Антонины, и в лице Ормай, и в лице Елены и Натальи, что, что, что уже у нее это все, она готова уже к любым вопросам, ответам, а самое главное, она поняла, что нужно держать язык за зубами. Что мы, мы приглашаем, все-таки, да, э, или э, интересная встреча, э, или уникальные события, или пусть, да, новое, э, новое слово в здоровье. Любимая моя фраза всегда. Мне очень интересно твое мнение. Вот это просто вот мое Знаешь, да, я, допустим, я могу сказать, я была, послушала, интересно но Понимаешь? Мне нужно, чтобы какой-то вот человек, которому мнению, которого я ценю, которому я доверяю, чтобы сказал. То есть я все-таки кручусь вокруг этого. А, повторяю, это здорово, если мы сядем и все будем вот так рассказывать, но чай, а что там в составе, а сколько стоит, а как часто его пить, а клинические испытания были, ой, да я этих чаев знаю, да это все, все, вы утонете. То есть я готова, я люблю людей, я могу вам посвятить два, три, 4 часа, чтобы рассказать, но я знаю, чем это кончится. Это кончится тем, что ты никогда не придешь на презентацию, я не дождусь тебя на презентации, а это самое главное. Только на презентации мы видим вот эту энергетику здоровья, энергетику результата, энергетику успеха, мне надо привести на презентацию. И поэтому, да, нужно вот действительно просто чем-то заинтересовать. Или есть интересное дело, я тебя хочу познакомить. Что такое? Ты знаешь, мне бы, вот мне бы хотелось, чтобы ты все посмотрела своими глазами, оценишь. Мне кажется, тебе понравится. Но это, думайте, это зависит от того, кого приглашаете. Но самое главное, повторяю, начинайте рассказывать, но мой опыт что ничего не получается. В лучшем случае, спасибо, молодец, было очень интересно. Ой, я так никогда не смогу, да, да, я этим заниматься не буду. А я ведь ее приглашаю не за тем, чтобы она этим занималась или нет. Я ее приглашаю, чтобы она познакомилась с новым, с новым подходом, с новым суперэффективным подходом к здоровью, к долголетию. Я ее приглашаю. Я вообще не думаю о бизнесе, когда приглашаю. Мне важно, вот если уж ты мне понравится, я хочу, чтобы ты познакомилась с системой. Это просто я тебя позна, хочу познакомиться с чудом. Лен, я тебе гарантирую, что ты будешь в восторге. Ой, а ну и что там такое? Я не хочу играть в испорченный телефон, там такие специалисты все расскажут, а мы с тобой потом, любимая тоже мой поворот, да, мы потом с тобой посидим в какой-нибудь кафушечке, я угощаю, а ты мне расскажешь, что тебе особенно понравилось. Любимая моя фразочка. Мы потом посидим в капушечке, и ты мне расскажешь, что тебе особенно понравилось. Я снимаю страхи, которые мы что там это, там то деньги, в что-то куда-то не выйти, не зайти. Ну, мало ли, ну, мы, это нормально. У нас у всех всегда полный полом внутри страха. Ну, ты потом посидим в капушечке, я тебя угощаю побегом, а ты мне расскажешь, что тебе особенно понравилось. Ну, да, помоги мне, я твое ценю, я тебе доверяю, вот это такая умничка. Слушай, ну в конце концов, если она, ну Ленушка, ну два часа, ну всего два часа, ну я тебя очень прошу, ну нет, ну реально, Лен, мне нужна твоя помощь, и мне нужна твоя помощь, оно для меня очень важно. Да уговорю, я уговорю. Ведь целью меня было, ну сейчас будем потратить два часа, чтобы прийти, сказать свое мнение, да, и помочь мне определиться с чем. Кстати, неважно, важно, если я в результате буду на сцене и с улыбкой на нее буду смотреть, Она скажет, ах. Ну еще ей прямо вот не могла там тогда-то, да, так говорил. Лен, родная моя, а теперь прикинь, я бы начала тебе вот это вот там-то. А ты бы сказала, ну она, да, молодец, хорошо, не, я больше никуда не пойду, я уже теперь все знаю. А мне надо, чтобы твоя семья сегодня начала становиться здоровее, моложе, долголетней. Я ж тебя люблю, ты твою семью люблю. Да, Ниночка, ну, это, это. Да, да, да, да, да, да, да, уговариваем, а, а что тут, вот на такое дело уговариваем. Нормально все. Но повторяю, вот чтобы вот достичь такого умения, его надо наработать, его надо отработать. Где? В команде. Поэтому просто о чем сразу капитан должен просить. Ради Бога, никого не приглашайте, пока вашу кандидатуру не обсудите в команде и, и не отрепетируйте вот это все. Итак, это понятно, да? Прямо тут я строго. Потому что и когда в команде обсудили, еще раз вспомнили, что нельзя лишних фраз говорить, еще раз вспомнили вспомогательные обороты, помоги мне, мне цену твое мнение, я очень хочу, чтобы ты посоветовала, и потом посидим в кавушке, расскажешь, что тебе особенно давай. зависла с кандидатуры, в пятером уж они чего-нибудь тут нарешают, напридумывают, аккредитируют, тебе легче будет пригласить. В несколько, в сто раз легче. Вот в сто раз легче. -то. Потому у меня вот новая структура, вот ну, действительно быстрее развивается, чем все предыдущие. Прямо заметно быстрее. Я команды выстроила. Вот там два лидера, у одного две ветки, у другого две ветки. Но в конце концов, когда вы все это проговариваете, повторяю, две задачи. Первая задача отрепетировать тексты из тренинга, и преимущества сетевого бизнеса компании. Т -т -т -т -т, понятно, да? И вторая цель это э, тренировать сценарий приглашения новых партнеров. Понятно, да? Теперь у нас прошла презентация. У нас есть новые люди. Во-первых, представляешь, да, вот это моя Вера Андреевна, и вот эта Вера Андреевна пришла. Вот, вот тут уж вот действительно нам интересно, да. оправдала она наши ожидания наверное. или она робко там кого-то пригласила, пришла в уголочке и сидит, никто не знает, никто не это. Или вся команда ждет. И, и вся команда, как не относится, да, вот это Вера Андреевна, о которой я вам столько говорила. Я говорю, вы знаете, да, мы просто да, настолько, вот да, Анастасия говорила, что мы уже представляли, и мы так рады вас видеть. И мы так рады, что вы вливаетесь в наш коллектив. И мы, и мы вас с удовольствием возьмем в свою команду. Да, и вы очень быстро станете профессионалом. Или, или специалистов по здоровью, подав... любые вопросы. Мы, ваша команда, любые вопросы по здоровью, по бизнесу. Почему люди боятся? Они не знают, что с ними будет дальше. Кто с ними дальше будет работать? Ваша задача одна. Постройте, помогите построить маленькую команду. Чем это все заканчивается? Да, мы возьмем одного, второго, может быть даже третьего, новенького. Желательно не больше. Желательно быстренько за этот А, а АПП, сколько может быть вопросов, да? И тут еще научить, и может быть ее подругу. Тут уже, знаете, немножко уже можно идти и, и, и, и под самодеятельность. Кому как больше нравится. Но в принципе задача-то какая у тебя? вырастить двух капитанов, которые отсекутся и создадут свою команду. Вот уже у нее там еще один, еще новенькая, и у нее уже своя команда, и выкрепит. И вы, у вас уже своя команда, и вы капитан. Вы уже получили опыт, вы знаете, как это. Представляете, вот она раз была капитаном, потом она вырастила двух капитанов, и у них свои уже командочки. Не обязательно все. Кто-то там не хочет, кто там все, да ради бога. Но даже вы понимаете, что если у вас будет две команды которые в итоге отсекутся, в итоге, может не сразу, не из этих, может подольше, две еще команды. Вы понимаете, сколько у вас профи вырастет? И это же лекторы, они тут в команде отрепетировали. На сцену, ну как вы их вытащите сразу на сцену? Где они будут учиться на сцене? Это очень тяжело. Они в команде выучатся, они тут на 5-10 раз. Да? А, тут уже, а ваша задача просто как бы контролировать этот процесс, общаться с одной Леночкой и с другой Леночкой. Ну, кто у тебя там особенно? Какую тему? На какую тему ее можно выпустить? Ты говоришь, вот мне там есть как бы Елену, может, можно наистрининг, ты знаешь, а она его замечательно говорит. Она натренировалась, Леночка. И она уже не боится, она действительно она видит признание в своем маленьком коллективе. Как вам такая идея? дважды ее внедряла, и дважды получила потрясающий результат. Правда, я внедряла первый раз просто спонтанно. Ну, не могу я без конца на Украину носиться, мне надо, чтобы они побыстрее стали лекторами. И поэтому я их садила в кружочек, и вот мы все темы повторяли. Я говорю, все повторяют. Я говорю, все повторяют. На следующий день мы берем новую тему. Я говорю, все повторяют. Я говорю, все повторяют. И в основном вот это, и связь только с капитаном. С капитаном, но ну, потом у меня еще вторая Но все-таки в основном с капитаном.